Народ проснулся, но не осмелел. Суть такова, что раб, он раб до гроба. Ручей свободы человека обмелел. Ждет в будущем нас хлеб, вода и роба.